Здорово, парни! Сегодня мы расскажем о контейнере Байт и о случаях самообороны с применением гладкоствольного оружия. Десятки погибших. Но повезло, что оружие было под рукой. Итак, начнем. Две пластиковые половинки, которые окружают картечь со всех сторон и защищает ее от деформации в стволе. Перемычки между частями служат заменой ПЖА-компенсатора. Специальный носик обеспечивает работу автоматики даже с самыми короткими гильзами. Сейчас мы отстреляем магазин с патронами, снаряженными к контейнером байт, и посмотрим на работу автоматики. На сайте вы можете посмотреть результаты отстрелов. Я уверен в своих патронах, снаряженных контейнером байт. Их надежность и останавливающий эффект ни с чем не сравним в 410 калибре. Но и для обычных пострелушек, он незаменим, практически не нужно чистить оружие. Ничего нет. Не будем много говорить об обычных пострелушках. Можно еще упомянуть, что данный контейнер разделяется на сектора и можно из него пострелять по баночкам, не боясь, что с ружьями что-нибудь произойдет. Так как разрекламированный шар 10.4 только в теории работает правильно. На практике пример каналов стола оружия показывает размеры гораздо меньше. И на выходе из ствола получает свинцовая клякса, которая летит непонятно как. Много людей не видят смысла в картече. Вернее, они видят обилие минусов в ней. Наш контейнер Байт устраняет минусы и подчеркивает плюсы. Для охоты, развлекательной стрельбы и непредвиденных ситуаций, картечь это лучший выбор. Разберем непредвиденные ситуации, основываясь на реальных случаях применения водка ствольного оружия. Все, что мы расскажем, это... Официальные, либо распространенные версии событий. МИАС. 2016 год. Продолжается празднование Нового года. В гости к хозяину пришло пятеро человек и начали его избивать. Он еле живой добрался до своего оружейного сейфа, достал оружие, зарядил его. Все это делал, пока гости продолжали избивать его брата. Вышел и перестрелял их всех. 2016 год. Цыганский поселок. В гости к хозяину приехало 15 человек на шести машинах. Они были вооружены ножами и травматическими пистолетами. Оборонявшихся было трое. Вооружены были они двумя видами огнестрельного оружия, одно из которых – сайга. В ходе возникшей перестрелки один из нападавших был убит, много человек было ранено, нападавшие рассеяны. Нападение боевиков на «Грозный» 2004 года. Общая численность нападавших – около 400 человек. Но они делились на группы по 5 человек. Были без бронежилетов и, встречая хоть какое-либо сопротивление, отступали. Что же эти все случаи нам могут сказать? У людей была возможность достать оружие, подготовить его и отстреляться от нападающих. Закон, конечно, попытался встать на сторону убитых. Но под давлением общественного мнения принимались мягкие судебные решения. Государство не до вас, а иногда и насрать. Государство интересует преступление постфактум. Гражданина же интересует жизнь сиюминутно, а не то, что за его смерть кого-нибудь посадят. Во всех этих случаях перестрелка происходила около или в населенных пунктах, где применение нарезного оружия нежелательно. Спокойно из нарезняка в населенных пунктах стреляют только террористы. Также при нападении этих толп ни у кого не было бронежилетов. Массовое убийство станицы Кущевской. Вечерний семейный праздник. Две семьи вместе праздновали. В этот момент на них наповало ОПГ Кущевский. Детей, женщин целенаправленно убивали перед главой семейства, чтобы тот сильнее мучился. В настоящее время, к сожалению, безопасность ваших близких лежит у вас на плечах, а не на плечах правоохранительных органов. Мы не призываем к вражде агрессии. Это не было целью нашего видео. Выводы делает каждый сам. Но одно ясно точно. Каждому необходимо иметь оружие, которое не подведет его в экстремальных ситуациях. Мало заводских патронов имеет стабильную перезарядку. Еще меньше патронов, которые имеют достаточную энергию, достаточную для того, чтобы остановить, ну, например, кабана. Половина из них не перезарядится, а у остальных снаряды пролетят насквозь тело, забрав с собой энергию. Поэтому мы предлагаем снаряжать патроны нашими контейнерами байт, подогнав нужное количество пороха конкретно под вашу автоматику.